Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечня сообщил, что на избирательном участке милиционеры задержали начальника его штаба Николая Лысенкова, который находился там как наблюдатель. Штаб Черечня выложил видео, на котором к Лысенкову подходит милиционер и говорит, что в отношении штаба начат административный процесс по статье 23-34 «Организации несанкционированного мероприятия». Ему предложили проехать в Столбцовский РУВД для проверки. Кандидат пообещал разобраться в ситуации.